Что ж, баланс начинают в обороне. Про мясо, атакуют составы команд. Команду баланс представляют ТК, Колян, Нокс, Чурка и Анджело. Команду Б... про мясо, прошу прощения, представляют слайд. Бан на фасткапе, Аленка, эффекты Дуримар. Собственно, как вы знаете, было, так скажем... Объединение команды Хайред Киллер вместе с их соперниками. И фактически вот теперь мы наблюдаем вот такую вот историю, в которой э, Промясо частично состоит из игроков команды ХК. Дуримар делает даблкил, попадает под размен от Тикея. Но тем не менее ситуация 2 в 2. И атака по-прежнему продолжает выход и наступление на точку А. Минус на девятку от Аленки. Колян с 9 дает размен, но... Последнее слово за слайд-гардианом, который делает решающий минус в этом раунде и приносит победу команде Промиаса. Нюк отличная карта, С скамер полностью с вами согласен, действительно. Народ, когда начнется? Все уже началось, Тамурхан. Все уже началось. Всем привет от коллектива Rising Esports, желаем удачного стрима. Большое спасибо райзингам и, конечно же, им удачного... Чего бы они там не начинали. Ну, ой Володя, дуримарище. С Хаешки забирает жизнь Коляна. Володя жесток, как никогда. Аленка забирает Тикея. И начало, ну, конечно, для коллектива про мясо. С одной стороны непростое, потому что ребята играют вроде бы в слабой стороне. Но при этом, при всем играют... Сами видите, как. Бан на фасткапе пока что только Денис погиб. Это единственный игрок, которого удалось... Э, так скажем Забрать игрокам коллектива Беланс Ну и Анжела где-то Где-то на радио В радиоэфир пытается выйти Но нет, радиоэфиры эти здесь Естественно не нужны ну 2-0 В общем, райзингом удачных игр на турнирах Потому что все-таки это команда В первую очередь И естественно они будут Играть какие-то ивентики И вот я вам желаю там побед Uh, ну, а если вы будете еще и наблюдать за этим матчем, так еще и приятного просмотра. И Володя Козырев пишет, это не объединение, Саня, это трансфер. Ну, по сути, не столь важно. Пусть... Давай скажем, что это кратковременное объединение, да? Ну, или же трансфер. Окей, ладно. В общем, сути это не меняет. Володя Дуримар, ранее упомянутый мной, сейчас вышел и развалил все, что только мог развалить uh, на карте... Нюк на 9, и вообще, где бы он там ни находился, в общем, убил двух соперников. Но далее парный размен последовал, и оборона в результате вышла на комфортные 3 в 3. Правда, конечно, нужно ретейкнуть точку А, что 3 в 3 делать не совсем просто. Слайд Гардиан забирает двух оппонентов, Анджело последний, и этот минус достается эффекту. Хотя слайд пытался сделать третий минус, но тиммейты ему не дают такой возможности, а на табло уже третий за промясом. Фактически можно было бы назвать сейчас форсбаем то, что мы с вами видели, и, наверное, в какой-то степени это действительно и был форсбай, но вот реализация этого форсбая у команды баланс чуточку прям самой малости подкачала. Победы в раунде не удалось достичь минусов, много сделано тоже не было, ну и, в общем-то, вы видите, к чему все это приводит. Так или иначе, бан на фасткапе открывается с желтого, забирает двух соперников. По-прежнему на 9 у нас находился Тикей, но ну, его забирает Слайд Гардиан. И теперь Нокс остается здесь. И только Нокс может спасти э, для команды Баланс. Э... Да ладно, ничего не может спасти. Ну, камон, один в 4. еще и плюс дым лежит прямо перед лицом. Уже, к сожалению, это не выигрывается. Саня из них кто-то играет на турнире Дестра э -э Дестра, точнее Да, Дестра, Сережа просил называть его через Э Дестра а Саня из них кто-то играет на турнире от Дестра Вот не знаю, увы и ах, но не знаю К сожалению, я не видел полный список команд Которые принимают э -э участие в турнире от Сергея Но когда я его увижу А это по-любому будет и когда это будет, я смогу вам ответить на ваш вопрос. Но это в любом случае будет, скорее всего, числа 10 <coughs> На данный момент, к сожалению, такой информации я не располагаю. 4-0. Пока что в одну калитку и достаточно жестко разбираются промясовцы с ребятами из команды Белланс И Анджела забирает Володю Дуримара. Володя пытался в очередной раз э, сделать... Э, Энтри, но в этот раз уже все Немножечко пошло не по плану Нокс забирает бана на фасткапе, Аленка дабл Килл в размен за погибших товарищей По команде, ну и здесь слайд, конечно Аккуратно подрезает сразу парочку соперников Оставляя Нокса в единственном Экземпляре против двух оппонентов Эффект и слайд будут противостоять Игроку с никнеймом Нокс Но будут ли? Учитывая все-таки позицию слайд Гардиана, мне кажется, здесь будет прям не до противостояния, потому что, ну, контакт с девяткой. А, слайд просто решил позицию на девяти отдать. Ну, тоже работает, почему бы и нет. Там мало заявок. Володя, ну вот ты тогда проясни, вы играете, допустим, за команду про мясо на этом турнире или само про мясо играет ли на этом турнире. Бомба на Б установлена, ну и Ноксу определенно надо идти. И выбивать этот раунд Конечно, если такая возможность ему будет предоставлена Выбивать я имею в виду раунд Но судя по его действиям Неспешно он уйдет сейвить автомат Калашникова И тем самым отдаст пятый раунд своим оппонентам без боя Не сказать, что это героический поступок А вернее сказать, что это не героический поступок Вообще ничего не сказать Но с другой стороны с экономикой у команды Баланс Действительно есть трудности Они проигрывают пятый кряду И очевидно, что в следующем раунде Немного девайсов будет И даже засейвленный калаш В общем-то какую-то погоду сделать может Но здесь, конечно, куда более ужасен факт Что сильная сторона за командой мясо слабая, прошу прощения Они, однако же, реализуют Эту слабую сторону Гораздо больше и качественнее Нежели это делают баланс находясь за защиту Защита все-таки на Нюке, это все-таки защита но сейчас очень мощное укрепление точки А. Четыре игрока обороны приходят удерживать здесь позиции. И все четыре рассыпаются благодаря стараниям Дуримара и Аленки. А, Нокс, кстати, опять остается последним. И вот тут парадоксально. Как Нокс, находясь на девяти, умудрился пережить всю эту резню на точке А. И почему он теперь не идет на сейв? В предыдущем раунде главное пошел, а в этом нет. Странное решение. Минус от Слайд Гардиана в завершении раунда, и шестой раунд запакован и отправлен в копилку команды мясо. Мы еще не решили, там же продлили срок подачи заявок до 10-го. А, да? А то я просто помню, что он был точно не до 10-го, где-то там, по-моему, до праздников, если я не ошибаюсь, изначально была регистрация. Но, в любом случае, Володя, спасибо, что просветил. Сейчас команда Промяса штурмует улицу и будут выходить пока непонятно куда. Здесь с улицы, в общем-то, и на точку А можно зайти и на точку Б спокойно. Бан на фасткапе. Минус Колян. Далее череда небольших разменов. Ну, точнее, одного размена. Соперники десантируются с девятки. И что-то как-то пока что весьма-весьма и -весьма неинтересно играют игроки команды баланс Уж простите за правду. Бан на фасткапе забирает на девятке Нокса. И здесь под смоками находит Анджела трипл килл оформляет Денис и седьмой раунд за команды про мясо. Вот хочется спросить коллектив Беланс вообще хоть какие-то раунды забирать планируют или как бы зачем. <laughs> ну то есть или они считают, что это не очень уместно и не очень нужно. Пока, к сожалению, ответы на данный вопрос. Найти, наверное, не получится Или не удастся Но вот сейчас, наконец-то, что-то на железо И это что-то сейчас будут контрить э, ТК и его товарищ Колян Колян вот уже доконтрился А ТК, смотрите, какая хитрая Хитрая позиция какая у ТК а Мало того, что тиммейта продал, не стал ему помогать Так еще и просто свалил Свалил и полностью отдал позицию на точку Б своим соперникам Однако же соперники умудряются зафейлить То есть про мясо, да, не самый качественный выход а, делают на точку Но бомбу, тем не менее, на спот Б все-таки пытаются унести ТК вместе с Ноксом вдвоем Ну и, в общем-то, ТК десантируется в точку И вместе с Ноксом они уходят сейвить Вот такие вот приколы Денис стоп, согласен Всем привет, сегодня одна карта. Сардор, приветствую, сегодня две карты. Сашуленька, здравствуйте. О, стикеры, я смотрю, все-таки добавились, да, с сердешком. Есть маленькие желтенькие человечек, оранжевенький, точнее. Добавил, конечно, Сашуля, конечно же, добавил. Как такие... Такую красоту и не добавить. Ну что ты. Два в два и одна секунда до взрыва. Все выживают, все засейвились, все довольны все рады. Ну, э... Ну, кроме эффекта, ладно, он на последней секунде погиб. Однако же, все таки команда про мясо» выигрывает уже восьмой раунд. Тем самым, в одну калитку выигрывая первую половину, находясь в слабой объективной стороне. Это пугает. Это напрягает. Но не может не радовать тех, кто отдал 77% голосов за команду про мясо». Вероятнее всего, большинство... Ой... Пулеметы, даже у эффекта. И Володя Дуримар с пулеметом. Хочу смотреть, как Володя будет сейчас всех наказывать на пулике. Все-таки М249 девайс замечательный, но стрелять с него справедливости ради надо уметь. Володя, кстати, не достается вообще ни один из соперников. Вторая карта трейд. А вот и, кстати, Володя подрезает одного из оппонентов. Пытается прострелить под девятью еще одного соперника, но в итоге. Ловит в затылок от Нокса Нокс хитрого решил обойти Ну а теперь ситуация 2 в 2 Ну вот наконец-то что-то близкое К возможному ретейку появляется У Бэланс и нужно за этот раунд Однозначно цепляться Колян понимает, что разбитое окно Это вероятнее всего потенциально соперник в аквариуме и да, так и есть в общем-то это Денис, это Денис, он же бан на фасткапе И Аленка, кстати, находится сейчас в коротком Ну, тут опять же без дефьюза Очевидно, у Коляна нет дефьюз китов А Нокс, у которого они были, решил к точке даже и не приближаться Собственно, взрыв бомбы и девятый уже у команды про мясо Лол, кек, что называется Позавчера был офигенный момент, когда Аня сделал 4 килла с гранатой на Инферно Да, был такое было, только, по-моему, это же была не а... Аня, а, по-моему, Аленка, нет? Или Алекса? Блин, что-то я, кстати, вот запамятовал, кто этот минус сделал. Но было. Тем не менее, да, было, действительно. Момент был очень красочный, очень яркий и здоровский. Бана на фасткапе немножко подвела реакция. Чурка, забегая в мейн, делает очень плотный хэдшот. И второй минус, кстати, тоже Чурка оформляет. Но, правда, здесь опять в каждом моменте в результате победителями выходят все-таки игроки команды Промяс. Как бы не хотелось э, балансирующим ребятам... Алиса, во, Алиса. Алиса, да, Алиса Мелофон, я же все кричал, точно. Э, в общем, как бы не удавалось бы балансировать команде баланс э, среди Возможного поражения и возможного отыгрыша. Но сейчас немножко подставился эффект. И вся надежда на капитана команды Хайрат Киллер. Который, мягко говоря, сейчас просто об... Обкежился, давайте, ладно Володя на меня не будет обижаться, естественно Но момент такой, как бы э, Спорный, спорный в плане того, что Непонятно, кто должен был здесь, конечно, убивать э, Оппонента, потому что Вроде бы Володя обладал хорошей позицией И более высокой мобильностью, нежели Его соперник, но вы сами видели флик Который сейчас сделал Анджело. Ну, как бы, я не знаю, многие бы, скорее всего, здесь рипнулись немножечко первее, чем их убивали бы э, со снайперской винтовки. Итак, 1-9. 1-9. Счет хоть как-то преобразился в какую-то, наконец-таки, положительную сторону. Слайд-гардиан распаковывает точку А. И распаковывает ее максимально уверенно, делая первый и второй минус. Полетела хаешка на 9. Но там у нас пока. Никого, никогошеньки нету. Все сидят спрятавшиеся и всем как бы нормалек. А выбегает один из игроков И игряков, конечно же, Володя Дуримар устанавливает бомбу. Слайд Гардион уходит оборонять улицу и там находит минус Анджело. Минус со снайперской винтовки, который в общем-то приговаривает э, фрак лидера команды про мясо к гибели. Хотя, кстати, там справедливость ради Аленка прям вот, прям, прям, прям Анджело, ничего себе! Ничего себе, жесткая АВП, но эффект все-таки перестреливает. Здесь, увы и ах, к радости эффекта произошел момент, в котором промахнулся вражеский снайпер. 11-10. Ну, порадовались немножечко и хватит. По всей видимости, именно по такой стратегии играют игроки команды Баланс. Вроде бы один раунд взяли, и это был намек на то, что это не единственный раунд, и в перспективе будут взяты еще. Но, видимо, нет. Видимо, это все обман и просто случайно взятый раунд. Юспы. Полный набор USP у игроков обороны. И парадоксально, но на этих юспах они играют еще лучше, чем до этого на нормальных девайсах. Анжела промахивается со снайперской винтовки. Ну, вторая э, пуля до Володи Дуримара долетает. Однако Володя там тоже успел положить немало соперников. И как результат, вы видите на табло ситуацию 2 в 2. Ну, плюс-минус какое-то равенство здесь все-таки образовалось. Чурка и Анжела против бана на фасткапе и эффекта. теперь только кроме бана на фасткапе у команды Промяса больше никого не остается. Держат кулачки за Дениса все болельщики команды Промяса. Ну, здесь, конечно, опять же, покрыт... тайна покрытая мраком. Нет, Денис не успевает сориентироваться и раунд с Юспами выигрывает сейчас команда баланс Парадоксально. Команда проигрывает 10 раундов, имея девайсы, имея все возможности выигрывать, но выигрывают раунды с пистолетами. Как бы вот так. Что с ними не так? Скажите мне на милость. Простите, дамы и господа. Вновь слайд Гардиан проявляет агрессию при выходе на точку и пытается... Выцелить соперника на девяти, которые, ну, вот предательски не появляются на девятке. Бомба установлена. Вновь э, звенья из команды Хайрат Киллер, играющий за команду Промяса, сейчас ставят бомбу на точке А. И слайд-гардиан, опа, здрасте, обороняет эту позицию. Акелев, видел, был сейчас э, глушитель одного из соперников. Ну, и здесь, да, слайд-гардиан, естественно, не промахнется. Ну, потому что не тот, это игрок, который в такой ситуации промахнется. 11-2. Азизбек, привет, ты топ. Большое вам спасибо, Азизбек. Спасибо, спасибо, спасибо. Рад, что вам нравится. Для вас все что угодно. Привет, шутера. Кайфую от комментаторов. Всем мира. Дек, приветствую вам тоже. Мирного неба над головой. Большое спасибо за то, что вы кайфуете. Это а, бальзам для моих ушей. Естественно, ради таких людей я буду стараться продолжать и дальше наказывать а, всех не наказывать. Я просто увидел, что делает бан на фасткапе и понял, что он как раз-таки сейчас всех наказывает. Uh, я конечно, буду продолжать радовать вас трансляциями. Анжела, даблкил со снайперской винтовки. Денис разменивает, убивая снайпера и ставит бомбу. Чурк с тремя хэлспоинтами против Володи и Дениса. Uh, Денис, напоминаю, это бан на фасткапе. Володе, напоминаю, это Дуримар. И Чурка с тремя хп решил просто, что выбивать здесь сейчас Нецелесообразно Хотя, конечно, я бы ставил бы, наверное, эту ситуацию под вопрос Потому что при таком счете ретейк должен быть просто каждый раунд Вообще нельзя не идти на ретейк И сейвы ради чего? Вопрос спорный, конечно Можно пообсуждать, так скажем, эту тему Но, камон, 12-2 за сильную сторону Мне кажется, тут только Вот только сейвить Это самое, блин, свежее решение Только сейвить И бабах! Мы сейвимся там, где нас достает бомба, да? Тоже забавно А когда твоя игра в гостях будет? Интересно смотреть Сардор э, Будет, но точное время, точную дату пока что сказать не могу Есть, вернее, скоро появится один серверок, на который я э, залечу И вы посмотрите, может быть, даже поиграете вместе со мной Но пока что это только мыслишки Увы, до реализации этого дела мы пока что не дойдем а ну, пистолеты, пистолеты и МП-шка. Вот, короче, интереснейшие максимально планы на игру у команды баланс. Однако эти планы вы посмотрите, как реализуются. Сверхинтересно, сверхсерьезно. Колян, килл. И это снова, я повторю, раунд с деглами. Володя, дуримарище! Вы, смотри, как дергает. Смотри, как дергает у него им. Шутка, конечно же, какой там моим. Не смог перестрелять ребят, которые <смех>, сами знаете, где сейвиться, на каких позициях и при каком счете. Что ж, 12-3. Интересненький счет, хочу я вам сказать. Не знаю, какие перспективы, возможны вообще в дальнейшем у команды Белланс, на что они могут рассчитывать, находясь в слабой стороне. Но. Но все-таки сложно представить, в общем. В общем и целом, сложно представить, как команда, которая отдала сильную сторону практически в ноль, будет отыгрывать слабую. А, да, было бы здорово поиграть с тобой. Обязательно поиграем, непременно. Ну, как минимум, на 20 тысяч подписчиков, как обычно, у меня будет где-то там 6 шестичасовой марафон по играм со зрителями. Ну, правда, 20 тысяч подписчиков, я не знаю, когда будут, наверное, где-нибудь ближе к лету. Ну, дай бог, конечно, пораньше, но так приблизительно... Такими темпами роста, наверное, где-то к, к концу мая Там уж точно поиграем Ты можешь комментировать ПЕС и ФИФА? Ну, в теории Да, конечно, могу, а почему нет? ТК! А, тикей прошу прощения Делает ми минусы Причем, кстати, не один И вот тут справедливости ради хочу заметить, что про мясо оказались к э, пистолетному раунду В обороне, ну, мягко говоря, не готовы Слайд Гардиан! С одним хелс-поинтом ошибается, причем очень крупно. И, ну, как бы теряется Володя Дуримара, и теперь слайд-гардиан по-прежнему с одним хелс-поинтом. Но вы сами видите, да, как бы. то есть... Ну, надо было, конечно, хотя бы забирать того челика, которому настреливал так в спину активно а слайд-гардиан. Если я не ошибаюсь, это был Чурка. Но вообще-то, ситуация-то от этого не меняется, как ни крути. Должен был быть этот минус Уж не знаю, почему Трогнула рука у слайд Гардиана И он не сумел забрать оппонента Который, по сути, был беззащитен Раунд на точку А Ну, во всяком случае, через скрипт Сейчас будут выбегать игроки Атаки и Их пытается принять эффект Да и, в общем-то, большинство игроков коллектива ProMias Сейчас находятся в непосредственной близости с точкой А. Дуримар успевает перед смертью забрать Анжела, потому что Колян, ну, что-то неприлично долго стрелял по сопернику. Тем не менее, с разменами очередной раунд остается за коллективом баланс И снова, опять же, блин, как так получается, что атака играет круче? Ну, просто вы мне объяснить, Я этого никак не могу понять. Я отказываюсь это понимать, почему некоторые команды в атаке играют эффектнее и лучше, нежели в оборонительной стороне. Завтра будут игры. Да, но завтра Будет игра Сейчас скажу Вот после этого раунда скажу, как она называется Где-то, наверное, один Но, может быть, два стримчика будут по ней Потому что щедрый Разработчик предоставил мне Ключик от этой игры Слайд. Минус Анжела. И это второй минус от команды Промяса по коллективу Белланс, Но, наконец-то, теперь появляются размены. А то уж как-то странно. С автоматами действительно Белланс играют гораздо хуже, чем на пистолетах. Тикей. Смотри, постреляла, добивать не стал. Ну, сверхпарадоксальнейшая история. Ты самый лучший комментатор на планете. Азизбек. Ну, это, скорее всего, конечно, не так. Но, тем не менее, я очень рад, что вы так считаете. Большое вам спасибо. Не умеют сидеть на попе и езжать, кровь бурлит, лезть начинают везде. Не умеют. Ну да, отчасти я согласен с тобой, Сашуль, потому что э, это нужно уметь. Как бы многие всегда против бывают э, того, что типа, вот сел, зажал, только на жопе и умеешь играть. В некоторых ситуациях на самом деле лучше сесть на жопку и спокойно жать. Э, в таком случае меньше будет аркад, как следствие, меньше ошибок и всякое такое. Но это не каждый понимает, что Counter-Strike игра вариативная. И во многих раундах нужно играть не по какому-то клише, а по ситуации, так скажем. Книги читаешь, бро. Э, Мибро, ну, скажем так, когда-то раньше увлекался чтением. Сейчас как-то больше э, перешел на чтение новостей, каких-то научных статей. Конкретно книги в данный момент э, не читаю. Эффект. Слайд-гардер. Ничегошеньки себе. Какие жесткие у нас сейчас парни из команды провяза на пистиках пытаются перестреливаться на равных с калашами. И в теории получается. Но, конечно, Анжела остается один против двоих. Забрав Дениса, остается один на один с Володей Дуримаром. Бомба, кстати, в распоряжении Анжела. Но пока Анжела не совсем понимает, откуда ждать последнего живого игрока обороны. По нему была, в общем-то, информация, учитывая, что 25 хп потеряно. Но но ёлки-палки вот это Анжело или вот это Дуримар я не знаю кто сейчас круче или кто хреновее сыграл то есть Дуримар сыграл плохо или Анжело круто я бы все-таки наверное ставил ставку на то что Анжело круто сыграл потому что как он прочувствовал появление соперника это здорово здорово а в твоем деле есть эстетика да есть наверное безусловно она должна быть все-таки в какой-то степени но опять же каждый человек вкладывает э, понятие эстетика в деле, наверное, все-таки свой смысл. Но я считаю, например, что э, в данном кон конкретном контексте эстетикой можно называть, например, красоту игры. То есть вот эстетика как раз-таки это то, когда команды играют на равных или что-то интересное происходит. Володя Дуримар разошелся Разошелся, но его, к сожалению, положили на лопатки И теперь Нокс должен сделать эйс Эйс Нокс не делает, дорогие друзья И на табло 13-7. мясо, наконец-то, проснулись И хотя бы во второй половине сделали 4-1. 4.1 а, Бабашер, приветствую вас Уважаю тебя, молодец, пишет Атабек Атабек, спасибо вам большое, взаимно а, Вторая карта какая? Сардор Вторая карта будет карта Трейн тоже очень интересная и не менее увлекательная карта С точки зрения стратегии Даже более прикольная, как мне кажется, чем, например, нюк И у нас сейчас здесь коллектив э, Белланс Втроем пытались запрыгнуть на скалу Вообще-то можно было подсадиться, если уж не получается запрыгнуть Но эту затею решили слить Вот такие коры иногда случаются Но вообще, конечно, в 2021 году В 2022, прошу прощения уже, наверное, стоит уметь запрыгивать на скалу Все-таки Пора бы уже научиться делать это Если уж не с первого, но хотя бы со второго раза а, Нокс ждет поджима от своих соперников В то время как его тиммейты пытаются взять штурмом точку И там героически погибают Но, кстати, что самое интересное Это то, что Тикей успел поставить бомбу на точке Б На его тиммейт, собственно говоря Идет на точку А вот они, те самые парадоксы. Вы слышите звук дефьюза. Появляется тикей. И Володя Дуримар ни хрена не успевает раздефать. Володя, что с вами не так? 13.8. Продолжает нарастать интерес. И даже какие-то зачатки до камбэка начинают появляться. Но ну, мне кажется, во всяком случае, что это... Здравый движ, которым сейчас занимается Команда Balance, Хотя, конечно, справедливость ради Этим движем нужно было начинать заниматься Еще в первой половине Задолго до того момента, когда Приходится камбэчить Учит, смотри, учит Тикей учит и объясняет, что где надо простреливать Но от такого нашива на девяти Конечно, тяжело, в общем-то, выжить Но надо подметить То, что на 9 сейчас никого не оказалось Поэтому все пули были выпущены, по сути, в облака. Ну и энтри, да, энтри фраг был сделан как раз-таки Аленкой э, в перестрелке с Ноксом Нокс не совсем удачный по таймингам открылся из желтого а, Денис ждал, да и не дождался вместе с Володей, они пошли поджимать 0. Колян, Чурка два минуса, ну разбираются более-менее, удается разобраться э, команде баланс Даже еще и раунд выигрывают, воу Мое почтение, вот этого не ожидал 13-9 Слушай, ну разница-то была 12-3 итоговый счет первой половины Это 9 матч-поинтов Вот такенная здоровенная яма Между командами Что же сейчас мы видим? Сейчас мы видим всего 4 матч-поинта Хотя я бы сказал, конечно, что 4 матч-поинта Для атакующей страны-то это много Это не так-то уж, что взял и отыграл Но в целом Перспективы огромные, я хочу сказать Учитывая счет во второй половине Который на данный момент 6-1 6-1. Пистолеты и диглы в руках команды «Про мясо Они пытаются хоть как-то реализовать эти самые могучие пистолеты из-за Counter-Strike. Но. Ну вот, Вол... Володя. Мое почтение хороший и очень уверенный хедшот. Но, к сожалению, этот хедшот ничего не меняет. И все-таки 10-й раунд это за балансами остается. И теперь расстояние становится еще меньше. Вот такие дела. Эх, те времена в. Так, эх, те времена в колледже, в уроки не ходили, КС играли, а сейчас тех друзей нет рядом Играя КС, поступил в университет Ну, правильно, все, я думаю, через это проходили в начале 2000-х, конце 90-х годов Ну, нельзя без этого было, все это дело только начало появляться И тогда действительно появившийся Counter-Strike произвел просто фурор на рынке игродельства, так скажем Слайд Гардиан Вырубает Нокса, не отпускает его с позиции, забирает у него девайс Аленка... Снова Аленка. Серьезно, можно было вот так отдать... Серьезно? Еще раз Аленка. Но тут уже, конечно, Анжела вставляет палки в колеса. И по Анжело теперь есть информация. И Слайд Гардиан не наносит фатального демейджа сопернику. Тем самым отдает 11-й раунд. Ну вот, как бы опять... Куча вопросов в этом раунде возникают к тому, как было все это сыграно. С одной стороны, игрок про мясо. То есть это Аленка. Охренительно открылся, простите меня, за мой французский из каналки, сделав три минуса и отдался под Анжело. Ну, собственно, уже не обладая информацией о местоположении соперника, что логично. И дальше слайд-гардин, как мне кажется, конечно, зафейлил все его труды. Все-таки прицел стоял правильно, но прицел стоял не совсем там, где было нужно. Слайд Гардиан, однако же, пытается сейчас хотя бы исправить косяки предыдущего раунда. В целом это удается сделать, но нужно играть парно вместе с Аленкой, поэтому Аленке с 9 пока категорически нельзя открываться. Но Аленка все-таки открывается, благодаря минусу от... Но... Понял, принял. Добавить нечего. 13-12, дорогие мои друзья. Раунд! Всего-навсего один раунд между командами. Всего-навсего. Дебедь один во второй половине. Промясо демонстрируют как они могут расслабить булочки и принимать туда, что называется, поезд с облепихой. Помните, была такая реклама замечательная? Открывай рот, поезд с облепихой. Володя Дуримар! Дуримар! Дуримар! Вот же он делает энтри-фраг по Анжело. Пытается принять остальных соперников, но здесь флешки немножко мешают, конечно, это сделать. Слайд Гардиан. Ха-ха-ха-ха, <свист> <свист> <свист> Володя Володя, белины объелся Что ты творишь, Володь? Остановись, ребята выйдут с сервера, если ты будешь такие вещи делать Тебя забанят <свист> У тебя отнимут твой Steam аккаунт Завершающее слово все-таки за Денисом Два ваншота прогремело от Володи Дуримара И это 14-12 Конечно, хотелось бы сказать, что, опять же, и даже такие раунды Ну, до 9-2 у меня только этот момент в голове не укладывается. Я все остальное готов воспринимать, но 9-2, ну никак, вообще ни в какие ворота не лезет. Сибл — это турнирная карта. Увы, нет, Кобблстоун уже не турнирная карта. Причем в Counter-Strike 1.6 уже очень давно, а в Counter-Strike Global Offensive с недавних пор, так скажем, не турнирная карта. Хотя тоже уже, по-моему, около двух лет прошло с момента, как ее сняли. Uh, так, скажите, пожалуйста, а кто выбирает карту? Карты выбирались вычеркиванием по... Каждая команда вычеркивает по одной карте. И последняя, которая остается, седьмая, uh, ее и играют. Или, подожди, пятая. Нет, седьмая. Пятая. Даст, Mirage, Инферно, Train, Нюк. Да, седьмая. Наверное, дилер выбирает карты. Нет, не дилер, а выбирают карты сами команды. Ну, допустим, про мясо вычеркивают карту даст 2 баланс вычеркивают карту, например, трейн и так далее, и так далее, пока не останется только одна карта. Дальше. Экономические... Я не, не могу сказать, конечно, что это экономический, скажем, экономически важный раунд для «Промяса». У них только-только начала появляться экономика. И если вдруг эта самая экономика сейчас рухнет, то есть если балансы заберут 13-й раунд, скорее всего мы попрощаемся с командой «Промяса», как с командой, которая имеет перспективы на победу в этом матче. Вот уж очень-очень-очень не верится в то, что с такого счета и с такой ситуации они дадут камбэк. Ну, очень удачно забегает в спину, эффекты делает три минуса. Володя Дуримар сбирает тикея, по последнему есть информация. И это Нокс. Нокс, естественно, дожидается соперников, но это квадрокил в исполнении эффекта. И вот тут у меня вопрос к Володе Дуримару. Почему я вот эту штуку, кстати, не знал, да? Володя, вы понимаете, в каком, с... в каком контексте звучит этот вопрос. Почему этот квадрокил? Квадрокил. И почему я не в курсе за такой движ? 15-12, дорогие друзья. Матчпоинт для коллектива про мясо. на, возможно, последнем раунде я сейчас прервусь. Это может быть последний раунд. Вот вам статистика. Давайте смотреть. Сейчас каждый момент в матче важен. Я вижу ваше сообщение. Вижу ваши сообщения в чатике. Обязательно их прочту, но чуть-чуть позже. Аленка! Забирает Чурку. Чурка забирает Дуримар, кстати говоря. Без минусов. -то. Чурка, в общем, этот раунд не отдал. Вылетает ХАЕ. И Аленка делает второй минус этой позиции. А еще и вот он третий маяч. И третий все-таки получается сделать. И один на один Санджело. У которого 4 хп. Аленка при этом по-прежнему сотой, Вот тут, конечно, вопросы. Вопросов очень много. Вопросов просто уйма. И десант... Десант от Аленки ставит точку в этом матче, дорогие друзья. Команда Промяса одерживает победу над своими соперниками со счетом 16-12. Ну, честно сказать, конечно, не настолько уверенная э, победа получилась у э, коллектива Промяса, как изначально могло бы вам показаться, что они уверенно выиграют, но все-таки главная победа.